друзья всем привет меня зовут геннадий стомин это канал добрый гена и сегодня я решил рассказать о своем приобретении о пиле о том почему я выбрал именно эту марку так сказать эхо и естественно мы ее соберем комплектацию покажу заведем и покажу в работе то есть вот такой будет порядок не будем долго тянуть резину как говорится и поехали первое почему я выбрал данную пилотку я лазил много по отзывам, я смотрел разные видео. И первое, что меня насторожило, это вот эти известные пилы Пускварна и Штиль. Слишком много даже в том же Ютубе, их сотни видео о том, как их ремонтируют, как их делают. Меня это реально насторожило. Я считаю, что хорошие новый инструмент, он не должен подвергаться такому частому ремонту. А когда, извиняюсь, так много людей пишут о том, что там кто закрепнулось, кто переливает, то еще что-то, кто меняет, то то. Ну реально это как бы мне показалось, что это просто раскрученные бренды, но качество, как я сам знаю, я потом уже изучил, оно упало в связи с переводом производства в Китай. Естественно, хоть там и есть контроль качества какой-то, но все равно мы понимаем, что уже это не то. А Ехо, э, я хотел либо Ехо, либо, как он называется, Аляо Маг. А, я выбирал между этими двумя, одна, по-моему, итальянская, вторая японская, но остановился на этой пиле, и сейчас я вам покажу, почему. А, давайте посмотрим комплектацию, то есть сама пила, машинка, которую можно переворачивать кожу инструкция на русском языке, причем даже инструкция написано, что напечатано в Японии. Так, тут комплект ключей, отверточка и цепь. Цепь родная. Это то, что входит в данную комплектацию. И я сразу сейчас покажу, тут вот тут рядом отложил, что необходимо сразу было взять. Я взял массу для разбавки именно с таким дозатором, первый баллончик. Так вообще в дальнейшем хочу ну, планирую ее заливать тем же маслом, то есть, ехать оно продается, имеется в продаже, Просто чтобы дозатор был как использую, тогда уже буду пользоваться. Но это не хуже масла. Потом Штилевское взял это для цепи, масло 1 литр. Я противник того, чтобы заливать вообще какую-то отработку и так далее. Хороший инструмент, то есть, надо, хорошие масла и все остальное. И взял цепочку с ну цепь. То есть, я думаю, она не очень не самого лучшего качества ну в любом случае как расходник он должен быть а свечку не стал брать по той простой причине что ну она если будет лежать то она отцереет то есть но ну, это не дефицитный как бы, продукт он всегда есть в продаже ну вот наверное в принципе все что я взял на данный момент плюс там очки у меня есть там наушники и так далее все это как бы уже имеется Так, давайте теперь перейдем сборки. изначально даже вот эти гайки они лежат вместе с ключами, мы просто в магазине проверяли пилу, поэтому прикручивали защитный, ну тормоз как он называется. Сейчас открутим. Одно из еще преимуществ данной пилы то, что натяжка происходит здесь, они а вот здесь вот где-то, где невозможно подобраться. Она очень легкая, 3600, ну без шины и цепи. Но в любом случае она очень легкая. Давайте все снимаем. Так, как можно показать? Вот так видно? Да, вот так видно. А вот, давайте вот так вот. Так, шина. Сейчас цепь. Цепь Орегон. Не знаю, в принципе, вообще цепь так, конечно, неплохая. Но я взял на запас, чтобы не мотаться сколько ее хватит заодно проверим цепь, цепь 53 звена кстати конечно бы лучше все это делать в перчатках потому что все-таки тут острое все это ну ладно тут запуталась немножко ее тут прям заколбасила цепочка так и вот так вот все есть цепочка на вот большими направлениями туда будет первым делом мы вставляем шину с названием в эту сторону и до конца прям упираем дальше надеваем вначале цепочку здесь на шестерню вот. Кстати, еще один плюс, который мне очень понравился, здесь автоматическая подача масла, что тоже здорово. Так. теперь мы её... Так, вот так. Вот. так все одето, все нормально. Здесь все теперь одеваем вначале заднюю часть одевается и потом чтобы направляющий попал все она защелкнулась теперь необходимо гайки закрутить но сильно не затягивать то есть чтобы можно было подтянуть в начале цепь, а потом уже все это затягивается. Сейчас все это покажу, как это все делается. Так вот, все это делается. Поднимается носик. Вот. Да, гайки должны быть ослаблены, да, подтягивается цепочка. Так, видно уже, что цепочка подтянулась. Теперь натяжку давайте покажу. То есть вот она. Нужно чуть-чуть. И теперь мы уже затягиваем. из чего она состоит, ну понятно шину я показал как делать, это тормоз, тут тоже еще одно преимущество которое мне понравилось, да, это фильтр, фильтр который легко снимается, промывается, то есть это не какие-то там как губки какие-то, то, то есть его всегда можно горячей водой или мыльным раствором помыть и назад поставить, ставится тоже очень легко тут в, сторон, в разные стороны, вот. что тоже считаю дополнительным преимуществом, все вставился, и также легко все это закрывается, никаких полтиков, винтиков, гаечек. Все это защелкивается. И прекрасно. Подкачка есть. Все это легкий старт. То есть очень легкие клавиши. Ну, кыл-выкал. И заводится. Я вам сейчас покажу, каким образом заводится. Ну, расскажу. Что? Вначале вытягивается, пару тройку. Потом это все. Сейчас покажу. В общем. Так что. Что касается смеси, разбавляется 1 к 50, то есть у большинства 1 к 25, здесь 1 к 50, ну то есть тоже такое преимущество, что экономия на масле, бензин, двигателем таким образом рассчитан, что вот ну, такая вот доза, дозация получается. Так что сейчас разбавляем, сюда заливается бензин, здесь под отверткой, если туго можно, все это, кстати, вот здесь спокойненько, туго закручено. Вот, хоп. сначала немножко приоткрыли, давление спустили, потом уже можем наливать. Бак 370, а под массу, по-моему, 230. То есть в общей сложности это 600 еще грамм. Ну а это подмаса. Так что сейчас будем делать. 20 на один литр. Массу все перемешали, где-то вливаем одну третью, это литровая кипилка, полный башню обязательно 370 там чуть-чуть уже есть сколько нужно масла 20, сколько налью столько и нужно самое главное не всплеем что-то всегда можно остановиться посмотреть и далить Так, Все готово, бензин залили, цепи у нас натянута, теперь можно запускать. Вначале мы подкачку делаем раз шесть, ну, здесь у меня уже полный, после чего вытягиваем подсос, так называемый дроссель, включаем выключатель и до такого вспыха, вот, с первого раза вспыхнуло. Теперь закрываем назад, тормоз у нас включен. И теперь в течение где-то минуты она должна поработать, сначала на колоском ходу. То есть после того, как она заводится, мы нажимаем, сбрасываем точку оборота и снимаем обязательно с кормом. Сейчас она немножко поработает, можно поспорить, когда она а потому, как она отличается, а того же сработаем других эффекцивых. То есть если такой мягкий звук. Кстати, смотрите, как мы сделано все очень равновесие то есть я еду туда а одну пальцу и пила никуда не зависают то есть это тоже немаловажно то есть на очень хорошо распределена заливать, как видите, все легко вот она уже успокаивает то есть хороший эффект я считаю что японцы имеют право на то чтобы гордиться с данной и за качество я думаю, тоже они отличаются. Так, ну а теперь давайте немножко поконтроли. Вот давайте посмотрим, как работает масло, как оно будет сейчас. Теперь я прекращаю и посмотрим. Посмотрим, смазано ли. И здесь смазано, и сверху что? То есть масло не просто летит куда-то с носика, а имеет возможность по кругу вся, ну, видно прям. Вся цепь, прям видно, что она вот смазывается. Автомате вон даже течет. текает, Во, Вот маслица все это. Что дает возможность не перегреваться. классный агрегат. Давайте еще раз попробуем запустить. Ну, уже без подсоса, без всего. Она поработал на ровной площадке, чтобы ничего. Включаем тормоз. Снимаем. Да. И она легко заливает. Я думаю, это счастье любого, сказать, кто работает в перцеплево, что перцеплево заводилось с первого раза и работал очень нянький легко. Ну а теперь осталось только попилить, но это сейчас пойдем на участок. Сейчас пойдем на участок, еще попилим. Так, мы пришли на участок. Не забываем про технику безопасности. Это очки, наушники, перчатки и форма, которая ну, желательно поплотнее. В общем, я люблю, чтобы был везде порядок. Сейчас заводим пилу вначале. Тут тоже, чтобы ничего не мешало. Не знаю, вот так. Может, нет. Понять, что пилит очень легко просто все все все смазано заводится тоже легко с первого раза так что давайте мы сейчас присядем и еще раз повторим все преимущества которые в этой пиле и почему я ее взял еще раз и уже вы для себя решите хорошая это пила или плохая пойдемте так первое Пила весит 3600, ну порядка там 4 кг. Второе ⁇ легкий старт. Третье ⁇ фильтр съемный, промывающийся, неприхотливая И, наверное, ну, подсос все это есть. И очень удобно, пилит все хорошо что еще бы хотел сказать цена да, цена этой пилы сейчас по моему на рынке 15 900 я купил подешевле потому что у меня были скидки в магазине бонусы и она мне вместе цепью обошлась 15 тысяч в любом случае то есть цена не самой дешевой пилы но при грамотном обслуживании это наверное, того стоит и еще самое главное что у нее расширенная гарантия это пять лет Единственное условие это через полгода обязательно сдать ее в сервис чтобы ее проверили и второе в течение месяца после покупки как зарегистрироваться на сайте, то есть зарегистрировать пилу на сайте, тогда вы автоматически получаете гарантию 5 лет, что считаю не каждый производитель может тоже дать, ну и наверное все, я надеюсь что вам понравилось и вот заключение, у меня есть из Leroy Мерлен за три 4000 пила, которые я спилил всего одно дерево, она мне заглохла и больше не заводилась 2 года лежала, потом я попытался ее реанимировать, ну нифига у меня не получается, и вроде есть и а, искра, и Бензин все, но переливает или что-то, не знаю, в общем, пыхал, чихал, не смог ее завести. В общем, всем, кому нужна эта пила или кто, может быть, захочет ее реанимировать, приезжайте ко мне в Рязань, пишите в соцсети, я вам ее просто так отдам, подарю. Так что не теряйте время, кто досмотрел до конца, это такой будет бонус. Всем пока!